Следующая деталь, которую мы спроектируем, третья, это ось. На виде спереди рисуем новый эскиз. Начинаем со всего линии. Вообще правильно рисовать эскизы со всего линии. Ну, хотя, можно как угодно, но есть определенные правила и неплохо было бы их соблюдать. Длина Оси 85 мм. Ну а вот эти вот все оставшиеся размеры нам, к сожалению, неизвестны. Поэтому будем делать их на глазок. Ставим длину 85 мм. И рисуем профиль оси. Да, вот таким вот образом. Ось имеет две фаски, мы поставим их после того, как у нас появится само тело детали. Здесь стали ну, 5 миллиметров. Так, ну тут допустим 20. Дальше. Может быть, вот так вот сделать. Здесь 10, наверное, не будет. Давайте поставим 5 миллиметров. Здесь 2. Здесь да, 10. И длина 20. 35. В любой момент времени, после того, как мы будем собирать нашу сборку, можем эти размеры поменять. Поэтому сейчас это не столь критично. И повернутая бабушка основания дает нам вот такую вот прекрасную ось. Ставим материал простая вероятно сталь и ставим две фаски. Здесь здесь по 2 мм. Теперь необходимо нарисовать еще один элемент прямоугольный вырез для Площадки на да, плашки под номером 8. На плоскости, наверное, спереди рисуем эскиз прямоугольный. Допустим, 4 миллиметра и 3 миллиметра. Здесь ставим ну, 5 миллиметров, допустим. Вытянутым вырезом через среднюю плоскость. Сохраняем 0.3 ось.